Ой, детей у человека. Сколько весишь, ну-ка? Вес Ваньки? 72 килограмма? Нифига себе! Я. Вот взрослые люди, а? Все вам только взвешивать. Так, ну-ка. Стой, стой, стой, сейчас затрешь. 88. Видишь, похудел? Похудел, ага ну Сегодня у нас мега-тест ну, всех укрой. мотоциклов КТМ Хускварна uh -huh. на установках Snow Rider, uh -huh. Vortex и uh эти. -huh. И не хватает нам Тимберслейда ti и еще здесь... Так, uh -huh. полная uh -huh. заправка. Uh -huh. За, uh -huh. Но здесь увеличенный бак. Хускварна. Uh -huh. Гусеница Ете, 129-й тракт Нет, пошел, давай, давай, Пошел? не А вот уже почти, вот, так, я. Да, О, Сейчас, в... я. Я О, все! 152 килограмма. Подожди, дай снизу посмотри. Давай, бей голосу, пожалуйста. Сейчас, сейчас, сейчас. Подожди, 152 килограмма хускварна 129 траки эти с установкой. Хускварны какой год, люх 21 -го года. В полной комплектации со всеми защитами, с рулем с подогревом, с фарами, с креплениями. Страшно, короче 152 килограмма 8 152 минус 9 канистра эти 9 килограмм да сейчас полная Здесь заправка бак, а, бак, пускай, да? получается 152 мы минусуем вот эти 9 килограмм и получается у нас 143 143, 143. итак у нас ктм Все, в полной комплектации в давай, топовом фирменном обвесе с подогревом руля впереди единственное что есть сумка ети 129 -я. сейчас уже без канистры Че? Че, поехали не, не, давай еще. еще еще -то давай а еще ну, давай еще все давай все так 130 да. так слушай как будто бы легче да хустковано да, но ну, готовится следующая установка снова райдер 129 трак ктм аккуратней Давай. Там... <свистак> <это> материал, <как свистак> так, ни надо снимать. Все, все, все, все хорошо. 150. У него 150 килограмм. вообще другая. Сейчас подожди. такая же? Итак, что мы Имеем и что получается Сноурайдер Тяжелее Тяжелее Чем Йети На 10 килограмм. Не, если честно Я думал килограмм на 30 будет тяжелее А 10 килограмм канистру просто не бери с собой все. Да нет, это же инерция Все валы Это все разные вещи Согласен. Это то же самое, что ты поешь или ее хочешь? Не-не-не. Не, инерция Нет, Инерция, да. легче, конечно. Дело не в весе. Ну, 10 килограмм, факт.